Рад снова приветствовать вас в Екатеринбурге, сейчас будет необычное интервью. Я бы хотел обсудить с вами безумный русский тюнинг, самоделки, самопал, и очень хочу услышать ваше мнение об этом явлении. И... и начнем с аэрографии, это такое нанесение изображений на кузов. Что думаете, насколько уместно делать такое на машине? Я смотрю, у вас это популярно, нигде больше ничего подобного не встречу. Чау. Думаю, если можешь сделать что-то такое, делай. Это же как татуировки. Мне они могут не нравиться, но людям-то нравится. Если это приносит человеку радость, круто. А еще это дает машине вторую жизнь. Правда, видели это только в России? Разве это не всемирный тренд? Возможно, в небольших количествах это встречается в Европе. Раньше было популярно в Японии. А почему русские это делают? Одна из причин – защита от угона. Никто не хочет угонять такие машины. Хорошая причина. Может быть, однажды это станет модным по всему миру. Но я думаю, что в большей степени это идет от желания подчеркнуть свое «я», свою уникальность. Круто же? World, another But... another example of <laughs> вот еще пример аэрографии. Парень, наверное, думает, что спрятался, раз он в камуфляже. Это прямо круто, очень эстетично Даже мы между собой иногда обсуждаем возможность сделать специальную серию какого-то автомобиля в камуфляже Спорим, надо, не надо, потому что выглядит воинственно Конкретно здесь похоже на камуфляж, который мы защищали наши прототипы до их показа широкой публики Ну, чтобы журналисты не фотографировали И поверьте, мы тратим кучу времени на дизайн такого камуфляжа Все, чтобы вы не угадали очертания грядущей модели конкретно этот камуфляж сделан очень хорошо и в плане подбора цвета и в плане графики желтая на сером выглядит очень стильно mm -hmm. а еще и колеса светлые контрастные вообще круто yeah, Мое любимое лоу на базе лады, парень. Похоже, убежден, что так более красиво. Времена меняются. Раньше молодежь для этих целей покупала Самары, сейчас в ходу приора. Прослеживается привязанность к ладе, ведь эти машины легко модифицировать, они не такие, чтобы технологичные. Раньше это явление лоу-райдинга было популярно в Европе so you can play around with them. Конкретно этот случай очень проработанный, смотрите на графику, такое возможно только в России. Если мы отмотаем обратно в 60-е, то в США были популярны лоу -райдеры. Вот здесь своеобразная такая интерпретация машин тех времен. Это круто, ведь эти посаженные лады получаются очень экспрессивными, мне нравится. Вот еще с более старой моделью. Yeah, enough, да, но это не так круто. Предыдущая была лучше, ты на нее смотришь и улыбаешься. Да, это Круто. Кстати, мы как-то в Тольятти заказали такси, приехала вот такая машина, так там водитель сидел примерно так, и сзади места для пассажиров просто не оставалось, но парни на таких машинах клевые, конечно. Вот тут классика, две полоски, как на гоночных машинах прошлого. Уместны ли они на маленьких повседневных авто, типа Сандеры или Фиесты? Да, конечно, это отличная графика. Эти полосы весьма уместная идея. Смотрится нормально, плюс это действительно классический подход. Такой вариант вне времени. Думаю, это еще и самый дешевый и простейший вариант украсить свою машину. Персонализировать. Вариантов сделать это много. Особенно, когда покупаешь поддержанное авто, и хочется сделать его действительно своим. Ведь покупают-то авто по многим причинам, нередко из экономии. Что думаете про гоночные ливреи на дорожных машинах? Get... <laughs> как тут не воскликнуть ну что за страна понимаете в чем дело вот это показывает что у вас еще горит страсть к автомобилям в других частях света даже в японии страсть прошла есть конечно отдельные автоклубы куда люди еще вступают на фанатизма как такового нет российские дети подросшие дети и старые дети все еще заинтересованы именно в автомобиле потому что для вас это все равно еще в диковинку массово владеть машинами россияне начали 20 лет назад личный момент то, которое твое и только твое. Я понимаю этот подход, в то время как в Европе никто больше не ездит в ливреи Мартини Рейсинг. Может потому что полиции это не нравится. Грустно. А вот мое любимое. Спойлеры. Да, спойлеры. Я начинал свою карьеру в Форде, и наша команда работала над задним спойлером Cosworth двухэтажным таким он был огромный. А потом один из моих проектов был RS 500 Cosworth Sierra, и там мы сделали крыло еще больше. Сейчас у меня Lotus Exige, и там примерно такой же спойлер. Мне нравится, но я не уверен, что это уместно на джуке. Да, yes, uh, yeah, смотрится like... абсурдно. Да, no, это <laughs> уместно на более низких машинах. В случае с джук он никак не влияет на перформанс, но если хозяин счастлив, я рад за него. С какими типами кузова спойлер смотрится уместно? На всех фастбеках, на седанах тоже отлично, но во всем должен быть смысл просто ставить спойлер не для улучшения управляемости, ни к чему, ведь если крыло спроектировано правильно, оно помогает прижимать машину к земле, и когда едешь по шоссе на разрешенных скоростях, разумеется, ты замечаешь эффект от него, а если крыло спроектировано неправильно, надо быть осторожным. Дальше. мы uh, yes. uh, call... называем это ламбо-двери. Я не уверен, что вылезать отсюда удобно. Когда я впервые увидел Кунтаж в детстве, это было мотор-шоу в Лондоне в начале 70-х, вроде, то мне позволили подойти к машине на стенде, посидеть там, но когда я попробовал оттуда вылезти, повредил коленку и чувствовал себя глупо. Потому что всем-то казалось, каков счастливчик, так что с этими дверьми надо беречь колени. Но тут все забавно, и опять смотрите, какая верность в mm -hmm. Из нее можно сделать вообще все, что угодно. Почему такой тип дверей не прижился в автопроме? Не помню нигде их, кроме как на Ламборгини. Да, потому что это непрактично. И неудобно. И неудобно. Проблема еще в том, что когда тебе надо выйти на подземные парковки, ты не можешь. Ладно, из Ламборгини, которые низкие. А тут-то. Еще у таких дверей сложный механизм. Тяжелый к тому же. Так что это больше как гаджет какой-то. Как вам вот этот не просто майбах, а майбах с натуральным деревом на кузове. Mm, мне никак, но в Штатах 50-е было такое. Давайте на чистоту. Эта машина стоит кучу денег, но человек, который может ее себе позволить, зачем-то делает это? Деньги не добавляют вкуса. Как и вот здесь. Да, помню, когда впервые прилетел в Москву 10 лет назад, то увидел золотой каен. And I remember seeing a gold uh, uh это oh, oh, oh, больновато для дизайнера. Да, но больше я такого нигде не видел. Сейчас встречается реже, что, как по мне, лучше. Порой приходится смотреть на такие вот примеры плохого вкуса, но за 10 лет в России многое поменялось. Стало больше утонченности, уникальности. Но если вот с этим сравнивать, то я бы лучше посмотрел еще на тюнингованные «Лады». Они крутые. Кстати, почему вы Нивы не показываете? Покажу попозже, но сначала патрол, и это не обычный патрол, на нем не черная краска, а черная кожа. Know, <свёзд> <свёзд> ну, что тут скажешь? Где-то не помню точно, я уже видел машину с ковром на кузове. В Москве это было, и когда шел дождь, коверно бухал от воды. В общем, я по таким вещам с ума не схожу. Хотя могу вспомнить в 60-е, 70-е, когда из чего-то подобного делали крыши купе. Взять хотя бы Форт Таурус, картина mm -hmm. позже Гранада. В общем, в 70-е были подобные крыши, и вот это смотрелось клево. Что думаете про маленькие украшательства типа флажков, ленточек? Like Нет, мне нравится okay. чистота, мне нравится отсутствие. Тот же Lotus Excite Show. Он чистый, хотя да, у него есть спойлер, но он там для дела. При... Прижимная сила. Его придумал Роджер Беккер, который был тест-пилотом. И спойлер реально для прижимной силы. Остальное баловство. Конечно, когда у меня в детстве был мопед, я лепил на него разные украшательства, обрезал глушитель, чтобы все шумело. Но на Феррари я бы то же самое делать не стал, а на более дешевых машинах Люди вот так делают. Как вот на этой ниве. Я сфотографировал ее в Македонии перед Новым годом, поэтому она украшена вот так, типа Лада олень, джингл Бэлс, джингл Белс, все такое. Видите, вот тут рога и другой декор. Ну все, потому что Нива классная, ее легко дорабатывать. Особенно круто <соединять> она смотрится на больших колесах, большой выхлопной трубой и в камуфляже. Супер вообще. Вот вроде вашего президента такая. Да, а вот еще безумный тюнинг с неоном в этот раз. Очень плохо. Bad, huh? bad. It's a bad example for, uh, Плохой пример студентам, студентам. – «Парни, «Парни не никогда не так не делайте». Like no <laughs> uh -huh. Это не будущее. And... Kind of а вот это что-то типа ребрендинга, у чувака денег только на Солярис, но он очень хочет Lexus, поэтому делает его сам. В Японии вот такого много, есть умельцы, которые из дешевых Тойот делают что-то похожее на Ягуар, смотрится очень странно. Пусть будет, когда человек владеет машиной, например, лет 10, хочет ее как-то изменить, персонализировать и обратить на себя внимание. Нормально, я не против, если для этих целей покупают наши автомобили. Ковры, вы спрашивали? их есть у меня, но это не столько для красоты, сколько для защиты. Ну, это другое. В этом дастере ковер защищает радиатор от холодного воздуха. Да-да-да, но придуманы уже гораздо более технологичные варианты решения этой проблемы. Вот еще, тут для защиты от солнца. Не, можно по-другому защититься, уверяю. Может быть, просто этим ребятам такие системы недоступны. Почему вы совсем не экспериментируете с коврами для салона авто? <свёзд> <свёзд> не знаю. Все автоковрики как один, черные. <свёзд> да, как ожидают клиенты. Бывают светлые коврики, но спроса на них нет. Люди же покупают машину и тут же думают, как будут ее продавать. Поэтому особо не экспериментируют. А вот эти машины старые, их не знаю и перепродавать тоже не будут, наверное. Я вообще считаю, что если уже переделывать что-то в машине, то вот по типу хот-родов, лоурайдеров, вот там настоящий тюнинг, настоящая страсть, это интересно. Да, напоследок еще про. Лоурайдеры, стэнс, uh, JDM, нравится? О да, это по-настоящему меняет пропорции автомобиля. Смотрите, колеса большие, кузов опущен, получается круто. Эта тема пришла к нам из Японии и стала довольно популярной Но вы говорите, что в Японии такого не осталось. Нет, встречается, конечно, но уже не в том количестве, что раньше. У молодежи нет прежней страсти к автомобилям. Машины им сегодня неинтересны. Они не хотят ими владеть. Они хотят общаться. В этом помогает телефон. Последний раз я что-то подобное видел в Японии. Там была Тойота с сильно отрицательным развалом. Вообще не понимаю, как она ездила и поворачивала. Но это круто и весело. И напоследок, дайте, пожалуйста, совет, как персонализировать автомобиль, но сделать это со вкусом, уместно. Сложный вопрос. Я думаю, что прежде всего надо обратить внимание на колеса. Сегодня даже при производстве новых автомобилей на них делается большой акцент. А если уж ты работаешь с машиной трех-пятилетней, то обрати внимание на колеса, но сделай так, чтобы пропорции не нарушились. Поменяйте колеса на большие, широкие. И внимание на ПДД. Не всегда нестандартные колеса законны. Я лично первое, что сделал со своей машиной, поставил большие колеса. Еще внимательно, если машина очень скульптурная, подбирайте фактурные диски. Bit, so And what, you never а что с машиной делать нельзя вообще никогда? Wow. So что делать, много, you know, чего не делать? Много чего не делать, не знаю даже, не делать like, что. Um, uh, gold, ну, красить в золото, навешивать <laughs> декор. Не мне запрещать кому-либо что-либо. Это же личный выбор. Но знаете, мы, дизайнеры, тратим годы на создание образа автомобиля. Делаем так, чтобы людям нравилось машине все как есть. И очень признательны, когда владельцы не занимаются самодеятельностью. Но вот Тавада, ну, реально крутая же, там чувствуется вкус. Отлично, спасибо, будем ждать на, на проме А я ведь приеду